Привет, земляне! С вами Брис и Перпин, и мы пришли с миром. Под прошлым видосом с гачей нас обосрали со всех сторон. Нам сказали, что мы не умеем играть в гачу. Хотя, что тут уметь играть? <св> Это вообще тут три кнопки, на которые можно нажимать буквально. Ладно, четыре. Сказали, что мы обосрали игру, и вообще, то мы плохие, вот. Нам просто сказали, что мы скачали не ту гачу. А какая гача та, мы не можем понять. То есть, я лично скачала ту, которая была самая первая, но оказывается, есть другая гача, которая намного лучше, чем та, которую мы обозревали Поэтому вот вторая гача Я, я как человек, который читал все комментарии Хочу сказать, что лучше бы я их не читала Потому что там столько говна было на нас Только за то, что мы сказали, что там отвратительные цвета Ребята, которые лайкали только положительные комментарии Я вас люблю, вы поднимаете мне настроение Брис, настроение вы не поднимаете Она читает все в общем, я залипла, потому что я увидела знакомого персонажа. Это персонаж одного блогера. И я подумала, что они спи я а потом поняла, что не добавили Здесь отдельно есть вкладка С ютуберами, и это типа пасхалки Ну, на самом деле Персонажи гачи-туберов Это очень интересная фича Нет-нет-нет, тот персонаж не гачи-туберши Это просто девочка, которая делает Анимации, и вот эта вот девочка с ушами Тоже оказывается персонаж Какого-то блогера Я это узнала а, тоже потом серьезно? Да! Ну, если только эти блогеры давали на это согласие да. прикольно-прикольно там... Короче, я выбрала чью вот у персонажа, потому что я поняла, что если буду выбирать основу, то это будет надолго, и начала делать чужого персонажа, за что, возможно, я даже подхвачу потом по жопе. Без понятий, что это за девочкой, но она мне очень понравилась, так что я делала брис с неё. Она похожа на вакалоида или типа того. Возможно, это есть какой-то вокалоид. Здесь нету, кстати, по-моему, выбрать пол персонажа, да? Тут опять отдельно были майки с сиськами, так что... Гача-клуб прогрессивный на самом деле, да, тут нету Пола, В общем Нет гендера Тут все равны Меня порадовала только одна вещь Я потом узнала, что здесь можно менять положение рук Причем у каждой руки отдельно Вон она внизу И я такая, вау, нифига себе ну, я тоже с высота побаловалась, конечно же. Ну, а тут можно менять голову, тут можно менять не только размер тела, но и размер головы. Ну, я с этим Это работала вообще-то, да. Так что, вот я там поменяла руки. Но я типа выбрала опять стандартные, потому что мне по барабану, как будут выглядеть руки, вообще пофигу. А вторую вообще даже не видно в этой позе, так что я ее даже не выбирала. И так, короче, цвета. Цвета здесь лучше, да, но здесь... цвета. Здесь Чис чистого... Нет, чисто белый вон он сбоку, но я его заметила в самый последний момент. И самое ужасное, я никак не могла здесь выбрать цвет кожи бриз. А они все какие-то... Какие-то оттенки уходят, короче. И я не знаю, я просто выбрала что-то среднее, что нормально. Но прикольно, что можно менять цвет контура, кстати, да, понравилось. Короче, короче, я 3000 лет искала кнопку remove. Я хотела убрать все аксессуары, но я не видела, где... Потому что в Catch Life была первая кнопка, а там был пустой аксессуар. А здесь отдельная кнопка, я ее не могла найти. Очень радует то, что для аксессуаров тут не только один слот, здесь несколько слотов. Честно скажу, прически порадовали, они очень миленькие. Да, неплохие. Я, по крайней мере, дошла по прическу, вот, смотри, прям как у Брис. Блин, реально похоже. Итак, получилась полная фигня. С первого взгляда Но потом я заметила, что здесь можно делать это И я все И ты, естественно, сразу же подняла да, волосы. я сделала Я А нижние я опустила Потому что длиннее, типа за волосы зацепилась, встала И тут я, типа, чуть ниже сделала Только, чтобы не было видно Но там все равно кусочек А, да, я просто растянула Короче, бесит вот эта точечка, которая видна от линии Ну ладно, что с ней сделать Я, короче, сделала их шире типа, чуть Да, короче, вот эта, вот эта штука офигенная Мне понравилась, очень прикольно Так можно сделать пышные волосы Короче, по поводу цветов Они все еще не очень по моему мнению, но я поняла, что вытаскивает цвет обводка. Там нельзя было поменять цвет обводки, здесь я не поменяла и цвет волос стал выглядеть лучше, чем был. Да. А так согласна. если ее убрать, то это тоже все еще по-моему ну это нехорошо, типа, потому что мне очень не нравится цвет ее задней части волос, он болотно зеленый какой-то противный, я не знаю. А вот глаза, кстати, прикольные тут. Хотя и в первой гаче были прикольные глаза, но тут они типа прикольные даже. Я тут даже потыкала больше, чем в первый раз. А я все равно выбрала те же, что были раньше. <свят> Потому что я не нашла более подходящий. <свят> все фичи, я так понимаю, использовала. <свят> По максимуму. Мне в тот раз прилетело, что нифига не натыкала. В этот раз я натыкала все, что можно натыкать. По поводу пластыря на нос. Я его 4000 лет искала. Я знаю, что он есть на второй странице. Но я его вообще не заметила. Я... Мне сказали, что он есть. Я знала, что он здесь есть, поэтому я только и сидела, что искала его. <свят> Тупая! Просто, господи, я семь раз пролистала эти страницы. Я не знаю, с какой попытки я обнаружила этот пластырь. Я уже хотела сдаться и поставить, а потом я заметила его, ты понимаешь. Но ты постаралась, ты молодец. Горжусь тобой. Я не знаю, почему он такой неприметный. Это просто даже раздражает. И потом я заметила, что там есть еще два слота. И я смогла поставить ей две родинки. Но! Был бы еще один слот, я бы смогла поставить ей пирсинг. Но поскольку слота не было, я ставлю это игре 2 балла из 5, прям в флеймаркете, потому что мой персонаж получился непохожим. О, боже, когда я что шарфа, я поняла, что это самая моя нелюбимая часть, здесь все еще такие же отвратительные шарфы, они так и не додумались нарисовать нормальный. А стоять, я только что заметила, походу там был нормальный. Что ж, ладно, я чувствую меня обосрут снова. Ну не страшно, все мы ошибаемся. Не всех, конечно, за это поносят в комментариях. Да, что же? меня поносят, но среди плюсов за то, что они меня поносят в комментариях. наши видосы продвигаются за счет большого количества комментариев, так что... О, боже мой, я... у меня на телефоне не видно, но я только сейчас заметила, что у нее разного цвета майка. У меня... да. Кли... Я клянусь, у меня на телефоне не было видно. И теперь еще и рукава другого оттенка. Что, что за монстр это сделал? <свес> Блин, <свес> по крайней мере, из шарф прикрыл эту разнотонность майки. <свес> <свес> <свес> да, кстати, теперь точно не видно, что тут происходит. Да, тебе реально кажется, что тень, так что все ну, ок, так и было задумано Короче, если бы был пирсин, это 5 из 5 было бы за то, что я, у меня я получила создать идеального персонажа Но поскольку здесь не хватило слотов для того, чтобы я его поставила 2 из 5 1 из 5 не хочешь Все, шик, блеск, восторг, вышло намного лучше, чем было Вот определенно точно Очень много возможностей стало фонд, конечно... Но это не вина гачи-клуба. Это сугубо твоя вина. Да. Там был тот шарф, там не который тебе видно. нужен был. Я в курсе. Я не виню в этот раз. Я сама не заметила. Но даже если даже его там не было, этот шар все равно подходит. Прикольно то, что тут можно менять руки. В плане кисти рук. Я, я такая думаю, ну все, сейчас я точно не буду делать ничего лишнего. Сейчас я точно просто сделаю того персонажа, которого я хотела сделать. И все, я не буду три часа листать вкладки. Но нет, у меня не получилось. Но здесь были довольно милые хвостики. Только в них была одна проблема. Они были дико, сугубо девчачьи. Я его развернула. И я тебе объясню почему. Потому что эти сережки, которые я выбрала, находятся на ухе с этой стороны. А с другой стороны у него висюлька с мехом. Это вообще-то продумано. Подожди, это я получается, что... Я могла бы, получается, сделать виолу. Я бы просто в конце повернула бы ее в другую сторону. Я... Опять не нашла футболку, которая мне нужна была. Они не добавили одежду. Да, я вижу здесь еще... И ощущение. я взяла абсолютно ту же. Ну, понимаешь, что типа фишка в том, что вместо одежды они добавили возможность двигать аксессуары. И двигая аксессуары, ты как бы создаешь новую одежду. Но тоже такое себе. Он похож на пьяную бабушку. Ну... В смысле, да. когда на нем была та хрень А я добавила, я добавила То, что добавляла там Я сделала два пирсинга А, то есть ты, ты сделала, как сделала я Тогда, с, с родинками Да-да-да, короче, я думала Сейчас я найду что-то Похожее на сетку, вообще на любую Часть тела, и просто перемещу ее. но я так и не нашла Ничего похожего на сетку, вообще Ни на ноги, ни на лицо, ни на голову Ну почему, Да на фигня на лице Была похожа на сеточку, и если Растянуть, типа, почти похоже. Там даже видно, что типа за что-то цепляется. Да, но там есть украшения. Мне это не понравилось, поэтому я выбрала обычную накидку. Да ты не только руку, ты просто ему вывернула руку, этот кугардо смотрится, он ее сломал, и непонятно, как держит на нас. И такой, типа, помогите, пожалуйста. Вот я просто убрала ноги. Не, ну вообще-то отчасти, это отчасти гениально. У него немного, да. Пластер не двигается да, вместе с рукой. Я это вижу, Я думаю, ты сейчас это заметила и офигела, думаешь, что, Нет. Оно не двигается. Нет, я ее переместила потом. Этот пластырь. Блин, он выглядит как инвалид. Типа, да. Он, конечно, реально инвалид, но он прям вообще как инвалид. Блин, нам потом скажут, что мы ущемляем обижаем инвалидов. Как я могу ущемлять инвалидов, если мой персонаж инвалид? Кому он? люди без ног такие неусидчивые. Он без ног смог прыгнуть, а ты даже не можешь встать со стула и пойти и сделать дела. А все благодаря чему? Благодаря апельсиновому соку. Короче, Гачи Клаб лучше Гачи Лайф. Спасибо, что рассказали нам про Гачи Клаб. Потому что мы бы сами никогда не додумались потестить это не приложение вместо Гачи Лайф. Не переживай, даже когда выйдет это видео, люди под старым видео все равно будут писать, чтобы поиграли. Если сравнивать Гачу Клуб с Гача Лайф, гачу Клуб лучше намного. Если сравнивать Гачу Клуб с обычными чибимейкерами, гачу Клуб тоже хорошая. Если смотреть на все альтернативы, то гачу Клуб это та игра, в которой реально больше всего возможностей. И я даже не говорю про цвета, или про одежду, или про аксессуары. Да. Я говорю даже про то, что там можно менять размер персонажа, его рост. Можно менять очень много поз, можно менять даже положение рук и ног отдельно, можно менять кисти рук, типа, это очень воодушевляет, это на самом деле классно, потому что есть много возможностей для тех, кто любит не только красивых персонажей, но и для тех, кто любит побаловаться, например, или делать те же самые анимации. Ну, в общем, да, ты сказал что что я тоже думаю. Это достаточно прикольно, мне понравилось, персонаж получился более похожим, несмотря на то, что я лоханулась шерфом. Ребят, Камон, неужели было так сложно добавить сетку? С чем вам сетка? Добавьте сетку. Фио вообще не похож без сетки. Спасибо всем за просмотр. Надеюсь, мы порадовали вас тем, то, что скачали ту самую игру, которую вы просили. Пишите в комментариях, не засрали ли мы ее, потому что мы не разбираемся. Вот вы разбираетесь. А вы не засрали призы перпе на 5. А у нас одна хромосома, у нас даже мозга нет. Мы трусы. Одна хромосома и то лишнее. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, включайте уведомления. Подписывайтесь на другие наши соцсети, на ВКонтакте, на инстаграм и, и ни в коем случае не подписывайтесь на ТикТок. Кстати, поскольку у нас постоянно спрашивают, почему не надо на него подписываться, мы скажем об этом в следующем видео. Всем пока!